Мне нравится здесь такая штука. Так, я зелененький. Так, я синий. О, блять, меня уже югнули, как так? Тоже ты, ты не понимаешь куда, блин. Приняешь, что а что это за решение? О, чечки! Раунд мира будет вершин, до береги. Мне хуй это летали, ты купина. Это не я, я зеленый. Это Давайте однажды. только по одному в управлении выбирать. Куда? Куда? Вот а Это, Это дополнительный стрелок. Да, на этот пулемет. О, гранатомет. И все мимо, понимаете, да? Ой, меня с вашей... Где я? Пожалуйста. Ты что меня, гранатометом, по Вы поняли, как правильно целиться, чтобы нормально попадать? Вишка. А это такое силовое поле небольшое. О. Вот такие стволы, они временные, если что. Я знаю. Еще один, где-то? Да, вот. <связь> <связь> Я почему-то думал, наоборот, это бонус. Просто такие взрывы, как видите. <смех> О. Кстати, тут как-то можно использовать эти ядерки, по-моему, на «Г» и на пробел ускорения. Саня, стреляй, бомби, ты в танке временно. Я не знаю, куда я стрелюсь. Как обычно, но сейчас не понимаю конфет. Как... А Саня сейчас сдох, или что А, ты. Вон. Эх ты, блядь, хорошего обо мне. Давай наверх. Кого ж вита? Пизда вам. Он еще и кошель, все, кончился Я... у меня пушка этого человека из контра, блин. о, там сапоги-скороходы нет Ой, ой, ой! Я все равно нас. Босс, босс. Не, это не босс, это так. Ай, блять! Это так, уйня. Подает. У нас по одной жизни осталось, да? там ядерка. <свист> нажмите на г <свист> <свист> А теперь на пробел. <свист> Ай, блять я что? А? Все. все, все. Санек. С... А, я живой! Нет. Я... <свят> Не живой. <свят> Ой. А, живой. Да нет, все а. живые. Испытание побега из тюрьмы. А где же Виктор Ризбол? А, а... Ну они типа как гранаты! О! Заедись, Ой, мне отзыва! Давай вниз! Да как-то вас станает? нет да. о класс это, это призовая бонус. комната бонусная я нашел курицу себе в сопровождении все Ай, блядь! Да ну нафиг! А тут можно как-то реанимировать. А как? Не знаю. А, а как вроде? Я не знаю как. Гейм как то реально? Ну, это типа времени сколько осталось. Или, взяли, или это да или, или, или не это, не это или до нашего сколько осталось возрождения, или. У тебя не осталось ядер. меня <плес> давайте ядер не работает. Не... А, у меня... О! Ровный <плес> <плес> <плес> <плес>